дня в сопках за ленинградка Инградка районе КП2. Смотрите, 2 сентября. Все еще зеленый Так, готовится не жара стоит. Хотя где-то часов 10 утра сейчас. Затрат не розим. как там с погодой. погода бы никуда не Реки красоты здесь открывается Небо какое. Березки уже начинают желтеть. Это очевидно. Сейчас я покатаюсь, покажу, что стало с КП-2. Немножко оно изменилось. То есть, нет, не, не был летом, увидят, как оно выглядит. Ну и сравнит потом, когда зимой на лыжах. В этом году я тоже собираюсь на лыжи есть кататься. Я тоже поснимаю. здесь очень хорошая дорожка и для бега и для хождения на палках и для велосипедистов ребятишки, ребятишки пошли в кругом леса построили скейсейбель немножко я устал доехать и кататься ну, несколько метров дорога ну, написано там явление что медведитесь здесь но это никто особо не боится сейчас зайдем вот. в лес белка Живая. Кстати, я же здесь видеть. Проверяет кормушки такой замечательный этот лес с белками, он хвост белки тут не встретил но белочек белочкой пообщался и я заметил только три штуки не знаю может их на самом деле скорее всего больше скорее всего больше что они довольно пугливые здесь они сюда вот насколько я помню раньше здесь было, были лавочки как уже было последний дошли лавочку брали не знаю может зимой их ставят. лавочки отдельно там лесу есть пурникива сохранились остановка кстати раньше не было то да я был молодой. Так, здесь местность. Запомнить надо. Хотя зачем-то наложить моего что будешь поеду. Я очень не уезжать. Погодка еще замечательная. Придосиня такая теплая.